колупаются, ковыряются, уговаривают, убалтывают. Понимаете, этим бизнесом не обязательно заниматься несерьезно. Этим бизнесом можно заниматься очень достойно. Поэтому вникайте. Я не умею продавать. А, говорят вам такие фразы? Мне говорят регулярно. А, могу сказать честно, что я не умею продавать тоже. Потому что э, навык продаж, он хорош э, для продавцов. Э, построение организации ⁇ это не продажа. Построение организации ⁇ это э, как бы ведение переговоров. Это э, сделать так, чтобы ту мысль, которую ты думаешь, ты донес до человека. Для этого не обязательно продавать. И самые крутые сетевики, самые богатые люди в этой области, они не умеют продавать. Поэтому э, пересмотри свой взгляд на сетевой маркетинг. Продавать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 Но это просто не у каждого одинаково получается. Может получаться лучше, хуже, но у вас будет свой собственный путь, и я буду помогать вам на этом пути. У меня нет знакомых. Вопрос. А у тебя сейчас в записной книжке вообще нет знакомых? То есть у тебя вообще ни одного нет знакомого в записной книжке? У тебя нет в социальных сетях, у тебя нет одноклассников с кем-то учился, и так далее, и так далее. То есть обычно такие возражения говорят люди, которые считают, что у меня нет знакомых, которым я мог бы предложить эту фигню. Обычно люди говорят это для этого. Но, поэтому я уточняю, у тебя нет знакомых для чего? Для того, чтобы предложить вот эту вот компанию. Я говорю, смотри, во-первых. Ты не знаешь, есть ли у тебя знакомые, которым это нужно, потому что мы с тобой вместе с ними встречу не проводили. Так как первые встречи мы будем проводить с ними совместно. Поэтому давай для начала мы разберемся, что это за тема, что это за бизнес, и потом уже будем говорить, есть ли у нас знакомые или нет, потому что можно работать и без знакомых. Есть социальные сети, интернет, реклама, и по большому счету есть полным-полно моделей, как работать не только со знакомыми, которых нужно в этот бизнес уговорить. По большому счету здесь и уговаривать -то знакомых не надо. Если ты правильно этот продукт и бизнес представишь, знакомые тебя будут уговаривать им его продать. А ты можешь долго ломаться. Поэтому знакомых нет, это вопрос скорее твоего понимания, что мы в этом бизнесе людям предлагаем.